Да, Ренат, вот. Привет. Анатолий только то, что высел с машины Поехали нормально, все 31 декабря Это 5 часов вечера у нас Вот в таком состоянии она приехала В дороге Сейчас отцепляем Ну и Все, Анатолий домой поедет вот супруга ждет, не дождется. Встречает аж. Он сына еще забрал, видишь, он с кемерового студента. Ага. Ладно, давай. С Новым годом. С наступающими вернее. Машина нормальная. Залгаровская машина. Короче. Ладно, давай. Наступает никто.